Прям глобальненько так. Расплескалась заря, Сыпайся скорее сквозь сквозняком колыхнув шторы, След простыл моего света, Встрепенутся твои ресницы, Сонным трепетным, нежным утром. В кружевной паутине жемчуг И покуда искать будешь, будут рядом мои приметы. На земле не сбежать от ветра, разве что улететь в космос и по своей природе выпадает. Продолжение